Значит, я при вас сейчас открываю быстро посылку из Китая, полученную мной из магазина Виш. Мы поговорим о магазинах Виш, о магазинах Юм, о магазинах Алиэкспресс, которые вы так любите, да? Я сейчас ее раскрываю, и мы посмотрим, что в нее внутри. Но для начала давайте посмотрим, я постараюсь показать крупно, как она заявлена на таможне, на немецкой, да? Вот, если вы рассмотрите, если вы рассмотрите... Вы увидите, что эта посылка освобождена от налогообложения немецкой таможней, да? И на ней указано, что мне пришла некий репейер, некая починка. Ну давайте вот сейчас ее откроем, посмотрим, что лежит в этом репейер, да? И вы поймете, о чем, насколько опасна э, речь о том, о чем я поведу. Перед вами э, биологически активный продукт, э, если посмотрим э, его вы, вы, описание э, сделанное на сайте магазина, в котором я покупал, покупал скорее это Marketplace, э, то мы увидим, что он сделан из чудищ морских э, змей, тараканов и всего прочего. Мать хорошая, э, но давайте посмотрим, для, сказать, что указано в инструкции, можем ли мы ее понять. Как вы сейчас увидите, я думаю, я просто знаю, потому что многие пользователи жаловались, инструкция полностью на китайском. Я проверю сейчас, вы можете убедиться. Я надеюсь, вам хорошо видно. Самое интересное, что эти посылки, в которых содержатся биологически опасные продукты, потенциально биологически опасные продукты, приходят... Из той провинции э, Китая, которая наиболее заражена сейчас известным вам коронавирусом. И когда вам говорят о том, что представители Алиэкспресса, что все это безопасно, что они там стоят в масках, все это сортируют. Какого черта, какая, какая разница, в чем они его сортируют? Главное, что вам присылают. А замечу, это не отдельный магазин. Это маркетплейсы. То есть, это площадки, объединяющие множество магазинов самых разных. Так вот у меня вопрос. Почему эти продукты э, идут, ну, например, в Европу они идут бесплатно, нужно оплатить только стоимость пересылки, да, она составляет 2-3 евро, это вообще немного. То есть чудесные мази, заметим, чудесные мази. И вы увидите сейчас, что я провел специально для вас расследование. Я не одну посылку открыл такую, да, я открыл много посылок. И это все, что, так сказать, своя рубаха ближе к телу. Это все те вещества, которые ближе к телу. Они содержат вытяжки из тех самых э -э, чудищ земноводных и невземноводных, и какая разница, из змей, из морских реп рептилий, из всего прочего такого, да? У меня вопрос, почему это посылается сюда бесплатно? Почему это указывается на таможне? То, как колечки, то, как какой-то репейр да, фантастический. И самое интересное. Почему вы сейчас увидите, сколько я закупок таких сделал? Почему это все идет из провинции, которая наиболее заражена, вот тем самым безопасным вирусом? Вот, мы, э, извините, я сегодня очень тороплюсь. Мы с, поговорим сегодня об этом, да? И что на самом деле происходит? Э, и знаете, есть пословица, да? Скупой платят дважды. Там один раз не заплатил, другой раз платит своей смертью. Э, не гонялся бы ты поп за дешевизной. Вот это я хотел бы сказать вам. Когда вы покупаете э, джинсы, э, когда в глупой Европе, да, в глупой Германии э, люди э, хотят покупать э, вещи от Versace, э, от Versace -E да, за копейки. Вот Они никогда не знают, не понимают такой простой вещи, что за, все, за всю эту дешевизну наступает расплата. Он показал, что сделал не одну закупку, да, а десяток. Да, на самом деле их 20 или 30. Вот, а теперь посмотрим, что же активно покупается россиянами и ну, по крайней мере в Европе. Это все вещества, вот эти вол волшебные снадобья, да, сделаны из э, морских чудищ неизвестных, из тараканов, из скорпионов, из змей и всего прочего. Напомним, что по официальной версии вот, выр э, вирус э, вырвался как бы из ближайшего в Ухане рынка, где подавали морепродукты, на самом деле это не так, мы об этом поговорим дальше, да, но вы покупаете, не знаю у кого, вы бросаетесь на дешевизну и покупаете те вещи, которые применяете внутрь своего организма, на внешней стороне своего организма, иными словами, это чаи для похудения, и в них опять чулища морские, вытяжки из трепангов, еще из чего-то, да, это массово а, те же самые наклейки для никотина я хотел себе купить а, опробую их я вам расскажу о результате да и опять а, в них когда вы получите да а, эти наклейки а, пластыря для никотина в них опять употребля... а, называется несколько таких составляющих которые можно отыскать в интернете остальное все идет на непонятных иероглифах это все не понять а, используются вещи которые можно наложить себе ну, вот, например, у меня здесь экзема, я хотел бы себе ее полечить. И опять, то есть это все то, что проникает в кровь. Вы покупаете эти вещи, потому что они стоят бесплатно или дешевле воронова. Вот мне интересно, вы сейчас это посмотрите, я несколько сделал скриншотов. Мне интересно, что у нас, как бы, такие большие друзья у Европы и у России тоже, да, что они нам все это шлют бесплатно, да, лишь бы почта работала. Кстати, пересылка по почте, не знаю, как в России стоит, недорого совершенно, да, чтобы получить в Германии такую посылку, но это составляет, там, 2-3 евро. И вы можете наслаждаться тем, что вы что-то выпьете внутрь непонятно из этих трепангов морских, да, то есть даже по официальной версии. Вот, еще раз вопрос. Почему же тогда не указывается, например, что поставляется в ту же Германию э, чай, который производит детоксикацию организма? А на самом деле, для того, чтобы открыть в Германии производство чая, вы должны пройти десятки инстанций. И если вы производите простой чай, да, это очень все просто. Вы производите, продаете, но стоит вам добавить туда хоть что-нибудь, это проблема для тех, кто производит чаи в России, стоит добавить хоть что-нибудь, речь поет о производстве и поставке и продаже местным пользователям биологически активных добавок. И будут смотреть, насколько эти добавки соответствуют местным правилам, требованиям. Десятки десятки проблем, да? То есть, чтобы продавать лечебные чаи в Германии, вот так немцу, гражданину Германии. Это масса проблем. Но когда это идет из Китая, это идет под видом колечек или еще чего-то. да, И никого это не волнует. Это освобождено от таможенных сборов. Я не беру тот вариант, что когда продается вещь за 100 евро, и вы ее закупили, например, здесь да, купили себе, для таможки указывается цена в 2-3 евро вот так вот саранчака, да, ордынская она продолжает свое наступление но другим образом, да, она просто избегает налогообложения все счастливы, все довольны выносит поддельные Versace Balenciaga и все прочее Bulgari и так далее вот. но покупают люди и эти картинки очень завлекательны то, что вы носите на себе, то, что вы одеваете на себе, то, что вы потребляете внутри себя, да? Вот. И я не знаю, то есть, э, насколько то, что вы просто какая-то одежда, она может быть безопасна для вас. Но мы посмотрим, я просто сделал несколько скриншотов, несколько скриншотов тех товаров, которые совершенно беспрепятственно идут в Германию, и на самом деле таких вещей идет масса масса масса гораздо больше чем я вам показал сейчас и в россию ну естественно да идет еще больше это же ваш стратегический партнер да? поворот на восток это ваши нынешние друзья ребят так просто будьте э, по отношению к самим себе бдительны вот э, какой бы ни был у нынешнего режима стратегический партнер и как бы не сменилось потом, да, поворот на восток, поворот на запад и так далее, да, поберегите свое здоровье, подумайте о том, что вам рассказывают, да, что все это безопасно. Вот. далее я приведу конкретные цифры и факты о том, как обстоит дело на самом деле со ссылками на Федеральное бюро расследований США, да, и на некоторые, скажем так, источники российские, которые приближены к сверхсекретным структурам российского государства. еще раз повторяю вопрос. Вы увидели, я посчитал, вы увидели сейчас только несколько из э, тех продуктов, которые продаются на ВОВе, очень дешево. Э, они продаются на ВИШе. Кстати, хозяином ВИШе, это меня вообще удивляет. Хозяином ВИШе является гражданин США. И когда говорится о том, что продукция не должна быть фейковой, да, это массовые фейки, marketplace, и он ни за что не отвечает. Эта продукция идет э, в Россию, она идет в Германию, она идет в Европу, да, совершенно. И США как бы борется с такой вот фейковой продукцией, но они борются как-то странно. Любой найдет данный виш и увидит, кто является его хозяином. Любой найдет данный ЮМ. Вы, наверное, видели, да, там ребята русские предложили, там, да, у Вовы было тоже, что ребята-то, как бы, владельцы российские сидят, вот. Но продукты китайские, да, и мы ни, ни за что не отвечаем. Это знаете, на что похоже? Это похоже на то, что если бы я э, закупал поддельную водку где-то, продавал ее вам, вы ее пили, травились. А я говорил, вы знаете, ребят, это у меня вот поставщики такие, вот к ним обращайтесь, да, и попробуйте их найти, попробуйте их найти, если они спрятаны за иероглифами и за всем прочим. Вот. А теперь давайте поговорим о таком вопросе. Значит, вы, возможно, знаете, что между Германией и Китаем сейчас большой скандал. Германцы хотят привлечь в ВВС, именно военно-военно-воздушные силы к тому, чтобы вывести граждан Германии из зараженного района. На самом деле, мы сейчас в дальнейшем посмотрим, насколько это большой зараженный район. И еще раз повторяю вопрос, почему я покупаю эти товары? Я расшифровываю иероглифы. Я, раз... я обращаюсь к своим знакомым ученым, они меня расшифровывают иероглифы. Да, они идут как бы из той самой провинции, которая даже официально заражена. И мы поговорим, что в ней находится в дальнейшем, да? Какие программы там осуществляются. И еще один момент хочу вам сказать. Вот у меня большое ощущение, что вы со своим поворотом на восток, те структуры, которые должны беречь безопасность государства, они стали уже вот рупором китайской пропаганды. Да? Вот эти вот, все смотрите, видео, что Китай стал структурой 21 века, государством 21 века, 22 века, 23 века. Да? Настолько надоело. Вот. Вы когда-то вот все озвучиваете на своих мощных каналах. Вы подумайте о своих детях. Вот не стыдно, да? А вот на том свете. Вам не стыдно будет? Ну, там с вас спросят, и как бы вас тут ни к чему. Но перед детьми-то не стыдно. За то, что вы сейчас жрете, пируете, да. А нам все это впихиваете и рассказывайте. Как хорошо какой великий, могучий союзник, да. И в отдельной программе мы поговорим о том, а насколько это большой союзник И что он с вами делает Вот Хотите снова под Но Ну пожалуйста Но давайте будем говорить сегодня о здоровье людей Итак Магазины, вернее маркетплейсы Которые да, вот, объединяют под собой всех других Которые скрываются за иероглифами Они шлют сюда Они шлют вам Опасные продукты И вы не знаете Что произойдет с вами Когда вы примите внутрь Нанесете себе на тело на царапину, порез и так далее, и так далее, и так далее. Почему это идет все бесплатно? Почему? Каким образом? В чем бизнес этих предпринимателей? Раньше этот бизнес заключался в том, чтобы красть просто, когда вы оплачиваете PayPal эту продукцию, да, они у вас крали там PayPal, потом его взламывали и так далее, да. А сейчас почему это массово хлынуло? Биологически, повторяю, биологически опасные вещества если вам кажется, что я не могу об этом судить, и вы насмотрелись других видео на YouTube, где всякие там, да, все, что вы хотели знать о коронавирусе, выступают доктора на этом пиарится, выступают доктора наук на этом пиарится, да, я вам хочу сказать, что я несколько лет работал во ВНИС, ХМБ, это Всесоюзный Научно-Институт сельскохозяйственной микробиологии. И я не буду сейчас кое-что оглашать, но скажу так, что всегда вот во всех таких вещах есть двойная программа. У нее есть составляющая мирная, у нее есть составляющая военная. И о том, что вас пичкают. Вот пользуясь тем, что да, вот вы как попы гонитесь за дешевизной. Вас неизвестно, чем пичкают. Но прекратите, по крайней мере. Вот вы посмотрите, хотя бы на время прекратите. Посмотрите. Дело в том, что в свое время испанка унесла с десятки миллионов человек жизней. А испанка это то же самое, что коронавирус э, в прошлом его развитии. И мы поговорим об этом. Я вам оглашу данные ФБР, я вам оглашу данные, опять же, пожалуйста, распространите это видео. Просто перестаньте на какое-то время покупать. да Я не представляю собой какие-то структуры, связанные с европейскими концернами, которые борются с этими фейками. Мне наплевать на эти структуры. Я просто думаю, что хотите сами жрать дешевое, масса дешевым, да? Давайте, живите, продолжайте, да? Но, по крайней мере, подумайте о своих детях. Ведь эти вещества неизвестно, как они на вас действуют. Подумайте, пожалуйста, об этом. Сейчас я продолжу. Теперь посмотрите, пожалуйста, да? Вот знакомая вам всем звездочка. Может быть, вас удивит, я такой звездочки, я просто покусился, по старой памяти я пользовался вьетнамской да, еще в России, я такой звездочки получил бесплатно с ценой пересылки 2 евро 100 штук, самое интересное я беру смотрю то, что опять непонятные мне иероглифы непонятные мне я начинаю искать друзей, знакомых и так далее и мне расшифровывают, опять Опять каких-то гадов нарезали, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. И смотрите, как распространяется коронавирус. Вам же не говорят об этом, да? Вот э, что мы, русские, да, э, делаем с такой мазью. Вот. У нас там насморк происходит. Вот листая оболочка, да? Я же, я же живу здесь, но я же остался таким, какой я есть, да? Я себе ее наношу в нос. Я оставлю на себе эксперименты, потом вам расскажу. Я расскажу то, что произошло с моей германской коллегой по бизнесу, Фрау Мэль, с которой я сегодня общался, и которая получила большую простуду пользуясь местными кремами или кремами, если вам так нравится, да, и вот, мы наносим себе это на слизистой оболочке. вот, эта хрень впитывается, да, впитывается в слизистой оболочки очень быстро, нам дышать легче, да, у меня голос чуть-чуть стал, да, и мы всем этим пользуемся и не задумываемся. А теперь я скажу такую вещь. Прежде чем мы перейдем к секретным данным, или не секретным, да, их так выпускают со всех сторон, да, это идет такая информационная война. Вот. Дело в том, значит, если вы знаете, то в Германии уже зафиксированы случаи заболевания этим коронавирусом, название там, да, вот смотрите у всех, кто там раскачивается эту тему, там, как он называется, да, вот, они никогда не были в Китае. В чем проблема, ребят? А проблема вот в чем. Что когда концерны производят мазь, да, каждый сейчас э, стремится сэкономить на всем. На качественной журналистике, на качественных расследованиях, да. И вот когда вы читаете журнал вот эти вот дерьмовые, которые вам кидают там, да, вот по за копейки, вы такую же информацию получаете. Но потом, когда вы приходите к врачу, да, и думаете, что вот как вы всех хитро обманули, вот вы не доплатили там где-то украли и так далее, да, почему вы думаете, что э, врач поставит вам нормальные протезы, да, проведет лечение нормальными препаратами, да нет, он такой же, да, и вот, а в конце концов вы вместе окажетесь э, в самолете, да, который, который ведет пилот, который никогда ничему не учился, о нем тоже сэкономили, вот что такое экономия. И, например, когда я говорю о своей партнершей по бизнесу, да, фрау Мерль, извините, тогда оговорка по Фрейду, э, смысл заключается в том, что она попробовала крем Невея, э, и сейчас, э, мы когда встречались, она попросила прощения, что она мне не пожмет руку, потому что у нее реально сильное острое респираторное заболевание, казалось бы, да? Я не хочу ничего сказать про Невея, я всегда им пользовался замечательно, но... Вот все попали под это очарование дешевого, дешевого, дешевого Китая, да? Вот все вот эта жадность, нежелание качественного, оно погубит в итоге, да? Оно в итоге погубит всех. Что происходит? Вы когда пользуетесь кремами, да, вы же не знаете, какая составляющая произведена, да, из чего и как и так далее, да? Выжимки. На чем сэкономили производители? Насколько это опасно? Так это все и происходит. Я сейчас специально для вас закурю, но вообще-то я так и я закурю, потому что хочу курить, э, прошу убрать от экранов детей, это так опасно, да, по сравнению со всем остальным. Вот эта сигарета так опасна по сравнению с тем вирусом, который развивается, который может унести из жизни миллионы людей. Кстати говоря, те провинции, которые больше всего заражены сейчас коронавирусом, да, они находятся на границах России, это наиболее бедные провинции. Мы еще поговорим об этом биологическом оружии. Сейчас я закурю, еще раз убираем от экранов детей и продолжим, собственно, о главном, о том, о чем мы говорим. Итак, посмотрите, пожалуйста, я еще раз прошу вас в максимальном репосте этого видео. Вот. Я надеюсь, что вы убрали от экранов детей, я хочу сказать такую вещь. Мне противно довольно-таки слышать, как многие блогеры, у которых вот, много денег, я знаю, в том числе ваши оппозиционеры, все время призывают, подпишитесь на блог там, да, подпишитесь там, да, и так далее, и так далее, и так далее. Я обойдусь без ваших подписок. Я хочу вам сказать, что здесь будет рассказываться всегда правда. Вот. И так правда, которую вы не узнаете в Рунете. Вот. Но, вас, подпишитесь, да, э, так, я не буду вас послать никуда, да, по известному сексуальному пути, как хотите. Давайте поговорим о другом. Вот. Значит, дело в том, что, когда мы слышим, что Люфтваффе, военно-воздушные силы, Бундесвера, э, военно-воздушные силы, да, используется для того, чтобы, да, идет скандал э, с Китаем насчет использования. Люфтваффе хотят сейчас просто эвакуировать граждан Германии. Даже вы знаете, если они не немецкоязычные, если бы я сейчас был там, как русскоязычный, да, я гражданин Германии, они хотят эвакуировать. У Китая там другие проблемы, они хотят значит, разлучить пары. То есть, если один человек гражданин Китая, другой гражданин Германии, то, дескать, Люфтваф вы забираете там, да. И вот э, прилет Люфтвафы, он как бы нагнетет всю эту ситуацию, э, я вам скажу такую одну простую вещь: что военные меня поймут. Есть так называемый протокол, есть протокол использования военно-воздушных сил, есть протокол использования спецназа, есть протокол использования любых подразделений, да, то есть это абсолютно четкие, совершенно понятия, и ни о каком нагнетании э, истерии нет речи. Э, немцы люди упорядоченные, и они используют, просто, да, открываются, у них есть свои данные, о которых мы поговорим дальше. Вот. И они видят, что э, здесь нужно использовать военно-воздушные силы, да? которые готовы, транспортировать, которые за, готовы забрать людей и так далее. Да? Это не имеет э, отношения к тому, что Германия как-то борется там, с Китаем, там вот эти вот все идиотские разговоры о том, что она борется против товаров. Вы видите, я вам показал, да, эти все товары идут, они заваливают, да. И немецкая глупая молодежь, она, так сказать, рада, да, она не понимает, что покупая вот сегодня... Да, да, да, да, да, сегодня эти Шедедаса, завтра Родину придашь, но на самом деле в этом немножко есть смысл, да, вы сегодня покупаете, радуйтесь этим вещам за копейки, дальше вам это аукнется, так вот, если ВВС Германии готова забирать граждан, да, и идет скандал о том, что можно их применять, нельзя там, да, что скрывает Китай, собственно, почему, почему это все происходит, еще раз повторяю вопрос. Почему это все идет бесплатно? Почему обманывается таможня, да? Когда не нужно скрывать. Вот, эта вот мазь, мать, которую я вам показывал, да, она и так, она и без того стоит там, да, они ее продают бесплатно или за евро. Так почему вы ее не обозначите, да? Так почему вы не обозначите правдиво? Почему идет такая большая ложь? Почему идет такой большой накат? Вот, я еще раз хочу вас попросить просто максимально зарепустите это видео и распространить его среди знакомых, среди профессионалов. Да? Я вам могу дать только один совет. Как человек, который имеет хоть какое-то отношение там, к личной безопасности, да, сейчас, сейчас, пожалуйста, прекратите эти покупки. Это первое. Второе, используйте иммуномодуляторы. Когда я использовал их в свое время, да, ну я не говорю там в индивидуальном пакете, я привык к такому понятию, как тимоген. Просто подкачайте свои иммунки. Дальше, просто если у вас есть хорошие доктора, вот вы никогда не знаете. Вот я получаю эти посылки и там бывают споры в глобальном мире, да, то есть вы можете из Китая получить неветовых африканских пауков. Мир перемешался. Вы получаете посылку из Германии, даже в ней вы можете, да, то есть увидеть у себя летающего паука. Я не шучу абсолютно, да. И теперь, когда речь идет о том, что могут миллионы, сотни миллионов людей умереть во всем мире, да, вот, вам э, уберите еще раз от экрана людей, детей, если вы их не убрали, да, потому что, кроме маты они ничего не могу сказать, да, вам. вам вам просто ебут мозги тем, что да, все это безопасно, вот, а потому что есть большие интересы, потому что Китай у вас стратегический союзник, да, потому что ни вырубки лицов, ничего не происходит, ни, ни пожары не были обусловлены, да, никаких протестов не было, да, и так далее. Вот. Просто сберегите лично себя, сберегите будущее своих детей, не пользуйтесь тем, что может вам нанести вред. Вот я моя просьба, и поэтому я прошу вас запустить это видео максимально, да, если будет какая-то критика, я буду с удовольствием, я с удовольствием отвечу на нее. Я вам показываю только то, что есть из моего опыта, то, что я знаю лично сам, не более того. Теперь, наконец, позвольте мне освободить вас от своей собственной рожи, да, каждый блестать, мелькать там, да, известный один такой Товарищ такой, любитель Сталина, меня спросил, а почему на экране не видно твоего лица? Да потому что я считаю, что э, главнее то, что я показываю, да, и главнее то, что я рассказываю, а э, не моя собственная морда, я не пропагандирую, не хочу пропагандировать. И есть, понятие ли, чести. Если вы ее утеряли, то у вас же как там? Честь имею, да? Вот все это говорится. Честь не имеют, ребята. Честь есть или чести нет. А вот иметь ее, это уже такое, знаете, похабное выражение. И вы все время там, здравия желаю. Просто это все безумно, безумно злит. Но сейчас я освобожу вас от собственной рожи. Потому что я просто хочу вот, переодеться, да, и спокойно вам прочитать то, что, значит, я за последнее время накопал. Вы послушайте, да, вот, еще раз прошу о репосте ради жизни, ради здоровья. И вас, ваших детей, ваших поколений будущих, всего прочего, не больше того, вот заколебала просить кого-то подписываться не подписываться и так далее здесь будут я вам обещаю здесь будет то как вы собственно видели в предыдущем значит видео когда вы заходите да сразу там вот интро идет вот здесь будет то о чем не говорят по-русски вот. А по-русски об этом говорят не по многим причинам, потому что языков не знают раз, потому что внутренняя цензура два, потому что вы просто не можете сделать того, что могу сделать я, я могу сделать 50 таких закупок и показать их вам всем, да, и во всех остальных, потому что вы не работаете в архивах, потому что просто многие из вас разучились по-настоящему работать. Вот, и сейчас я просто хочу извиниться перед теми, кто не объединяет себя словом «мы», кто привык отвечать за себя, за свою личность, да, кто несет личную ответственность у кого она есть еще осталась вот я хочу извиниться перед ними да перед теми кто не прячется трусливое слово словечко мы мы все нас большинство мы все вас и так далее да ничего не все нас есть есть люди в россии и я для, я для вас и в россии в бывшем сэр, я для вас все это делал да вот. Я сейчас уйду с экрана и просто расскажу вам ту информацию, которая вам покажется довольно интересной, я надеюсь. да? Ее знают далеко не все. Теперь отвлекитесь от экранов, да, наконец э -э вы просто можете слушать то, что я вам буду рассказывать. Э -э вот я могу показать все эти видео, где там люди падают, да, вы это видели все, это э, шоки будущего, когда вам показывают какие-то страхи, да, и вас ломают, вам не дают правдивой информации, а теперь мы просто посмотрим на информацию ФБР. Вот, она актуальна на 23 января, да, так вот на 23 января в Китае зафиксировано, внимание, я произнесу медленно почти 3 миллиона инфицированных и не менее 112 тысяч погибших и еще раз, почти 3 миллиона инфицированных и не менее 112 миллионов погибших. Конечно, эти цифры сильно отличаются от тех, которые вы слышали. да, И вот утешающий выглядит, когда какой-то там доктор наук там рассказывает там коронавирус. Я хотел спросить, чувак, каждый раз, вот я смотрю на тебя, да, ты мне объясни, как мне защититься? Как мне защититься конкретно? Это зараза рядом находится с границы России. Как я могу защитить не от научных разговоры, не сыты и все так далее. Не сыты и все прорвемся. Вот, в принципе, к этому все сводится, да? Вот. Но на самом деле, если мы посмотрим, то... Ха, э, дело в том, что информация от докторов из города Ухань. Так вот, у них закончились наборы для тестирования на вирусы. И тысячи погибших доставляются прямо на мусоросжигательные заводы. И нет никаких там похорон, никаких торжественных захоронений. Тупы просто сжигают. Вот, смотрите, да, любые фильмы, да, сериалы в стиле постакалипсиса. Вот Апокалипсис настал. Вот. Не пустите его в свои дома. Кем бы вы ни были, за Путина. Нравится вам моя позиция или нет. Или еще, когда есть жизнь, здоровье людей они а превыше всего. Вот. Так вот. По состоянию на 23 января, да видите, да, сегодня, я хочу сказать, прибавилось два города. По состоянию на 23 января Китай блокировал карантином 11 городов. Сегодня уже 13, по состоянию на 11. Было так, Ухань, Хуанган, Эджоу, Чиби, Синтао, Тяньзянь, Чензинь, Ильичуань и другие. Вот, я могу вам перечислить, сколько это городов. Простите, да, я просто сегодня устал, немножко так спотыкаюсь. Вот я могу вам перечислить, сколько-то городов, но на самом деле, если мы итогово возьмем города на 23 число, то итогово, итогово блокировано 29 миллионов человек, да? на сей момент блокировано около 34. В блокировании городов, всех городов, не буду перечислять, задействована армия Китая. Да, естественно, все носят костюмы без защиты. Вот. И Центральная военная комиссия Компартии Китая приказала армии оказать помощь в блокировании Уханя в ответ на социальную нестабильность за панических цитаты настроений. Вот. Но, конечно, Китай это не Советский Союз, солдаты выполнят свою задачу, да, это Урфин Джус и его деревянные солдаты, они будут блокировать это, сколько там умрет там, да, еще это пофиг абсолютно. Вот. Но забавно, что блокирование главного города, еще раз повторяю, из этого города, по каким-то неведомым причинам, маркетплейсы присылают товары. Если вы знаете, то marketplace он в принципе прислает товары, вот я заказал биоактивные товары, мази, крема там, и так далее, да? они могут идти из разных мест, но я почему-то получаю вот из наиболее инфицированного города, из наиболее инфицированной провинции, речь идет о провинции Чанзянь, вот. всем нужно оставаться в своих домах, да, это еще 60 миллионов человек, вот. Ну вот мне нравится, что даже там альтернативная пресса, когда начинает комментировать данные ФБР, она так мягко заявляет, что это еще не официальный карантин, довольно строго сформулированный совет. Ну, а можно, конечно, представить вам фотографии, как люди падают без обморока, магазины остаются без еды, да. Вот и власти стремятся всячески блокировать эту панику, поэтому эта информация не распространяется, да. Вот. Конечно, по большому счету, никто не хочет э, вот, э, такого падения э, Китая, то есть хочет им пожелать здоровья. ребят, только не травите нас, да. Вот э, если вы блокировали, почему бы так по отношению. Мне всегда нравилась Орда в этом плане, да? Вот э, так детей здесь нет рядом, да. И вот мне всегда нравилась Орда. Вот своих там еще как-то похоронили, там, да, хотя костей, много там, да, зарыли, не зарыли, там, похуй, да, все остальные совершенно все равно, вот, так, ребят, если вы блокировали 60 миллионов человек, вот, может быть, вы перестанете поставлять в Европу, в Россию продукцию, да, из этих регионов, нет, вы продолжаете это делать, о каком отношении к вам еще может идти речь, если правительство этого боятся заявлять, но это говорю я, хорошо, вот. И, так сказать, вот в этом свете упадет китайская экономика. Вы затолбали уже рассказывать о китайской экономике 22 века. Вот. О том, какой-то вам союзник, да, вот. и надо посмотреть, что на. какие предоставляет Китай к, к, от Белоруссии кредиты, когда вы их не можете предоставить, да, сколько он у вас таги вырубил, сколько он у вас берет воды, это все не окончательно, да. Вот. Китай, конечно, мягкая сила. Вот, но позвольте мне э, не сожалеть о китайских людях, которые выбрали, да, я, конечно, и сожалею, но позвольте мне начать сожалеть о них тогда, когда все это будет остановлено, все эти потоки товаров, которые близки к телу, которые принимаются внутрь, которые с биологически активными веществами, которые сделаны опять же из тех веществ, которые там, да, якобы там в этой провинции были. Вот. Вот давайте я начну сочувствовать тогда, когда, наконец, вы все это сами остановите. Вот. Есть же честь немножко или нет? А теперь прошу вас особого внимания, да. Дело в том, что когда вам рассказывают что безвестный блогер, там, да, вот, эй, там, патриоты, вы когда как бы общаетесь с людьми, вы должны высказать свое мнение, на мой взгляд, дело любого оппозиционера, иметь честь и совесть, высказаться на любой площадке. В ближайшее время э, я кину такую перчатку таким личностям, как Игорь Стрелков, э, как э, Гарри Каспаров, и многим другим, и расскажу вам о том, как это было. Вот. Так вы как... Э, так, детей убрали, как долбаные... Звезды порнобизнеса, да, и всемирного бизнеса вас интересует всегда одно, насколько вы засветитесь. Вот. Вы всегда боитесь того, что площадка не раскручена. Да будет она раскручена, да. Потому что я вам рассказываю правду. Но! Сейчас о другом. Если мы посмотрим, то есть, возможно, вас моя информация не убеждает, ссылки на ФБР и все прочее, да? Вот. Так давайте возьмем. Тут, то, что такие сведения идут не только ФБР, да, но из ФБР, но и, скажем, есть люди, которые тоже, мои коллеги в некотором плане по микробиологии, например, Дэнни бывший, простите, Дэнни Шохам, бывший офицер израильской военной разведки, он вот изучал биологическую программу. И что мы узнаем? Вот, э, итак, по китайской версии там э, был рынок, в Ухане, да? Вот. Э, Кто-то чем-то отравился, какую-то рыбку там продали, опять вот с того, что нам шлют, до да, из этих вытяжек. Отравился. И поймешь это дело дальше, да? Вот. Замечательная версия. Но дело в том, что э, давайте посмотрим, что такое Ухань, да, в лаборатории. В Ухане есть биологическая лаборатория, да, и она, если мы сравниваем с тем самым Славным вниз ХМБ, которым я работал, на она его в разы превосходит. Это лаборатория, которая создает боевые биологические и биоактивные вещества. Биоружие. Вот. И вот вам сообщение Шохама, бывшего, повторю, офицера израильской разведки, да, который сообщает интервью The Washington Times. Это достойное такое средство информации, сообщает, что вот эти институты, да, в том числе и в Ухане, занимались программой исследования и разработкой биологического оружия. Да. Вот. А работа над биологическим оружием, это производилась в рамках войного, ну, как всегда, да, «Миру мир», «Солдату дембель», да, «Мы будем воевать за мир до последнего камня на этой земле». Вот так вот работа производилась в буквально в рамках двойного двоенно-гражданского исследования. Она является засекреченной. Вот. Ну, коллега Дани, я тебе как бы руки, вот у тебя есть докторская степень по медицинской микробиологии, мы немножко коллеги в этом плане. Вот. Ну, чтобы еще раз её представить, вот, то есть человек 21 год был старшим аналитиком в израильской военной разведке именно по биологической и химической войне. Вот. И заметим, что еще в 2019 году так нелюбимый он, госдеп заявил, что подозревает, что Китай ведет скрытую биологическую войну. ну вот если брать коронавирус, о котором мы поговорили, да, который заразил огромное количество людей в центральной провинции Хубэй, хотите смотрите официальные данные, да, хотите это близко от вас, да, совсем смотрите неофициальные, то что я вам огласил. да. Вот. А, вот опять же, да, идет вот это все, то, что вы распространяете, вот как вам не стыдно, да, вы цитируете, у вас за районе же уже всех купили, своего мнения вообще нет. Вы цитируете Гаофу, директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, о том, что вирус пришел от диких животных, продаваем на рынках морепродуктов, да? Вот. Но.. На самом деле сейчас идет такая активная война. Давайте сразу скажем так. Вот этот вирус, да, я хотел бы, чтобы высказались военные, честные военные. Если такие еще остались, пожалуйста, пожалуйста, дайте свои комментарии, дайте свои оценки, да, под всем этим. Расскажите людям. Ведь э, дело в том, что э, э, вот этот вирус, о котором мы говорим, да, это продукт... Э, из военных исследований, военных разработок, да? Вот. И если одни уверяют, что это разработали вот, э, военные э, Китая, а другие уверяют, что военные США, ребят, вот давайте так положа руку на сердце, да? Нам, нам не, вот не все равно, кто это все разработал, да? Вот. Эти вояки всегда разрабатывают всякое говно, да. И <смех> этот это, вот это, это, это, коронавирус 2.19 NCOV, да, я говорю по-немецки, вся разница там, китайцы его создали там, да, или э, американцы, чтобы там унизить китайцев там, да, на них там. Вот, но ну, для нас самое интересное. Давайте внимание, давайте еще немножко напрягитесь. Я понимаю, что там, да, все привыкли к такой там, да, вот, э, к передачам в стиле там показали что-то и все. Напрягите немножко еще мозги, вот. Но ну, вот посмотрите Уханьский институт. Вот, который находится примерно в двухстах метрах от того самого рынка, где кто-то что-то не то сожрал и всех заразил, да, так то ли тысячи, то ли миллионы. Так вот, Уханский институт, он же изучал коронавирусы, в том числе штам, вызывающий острый респираторный синдром, известный вам как САРС, вирус гриппа Хайс Н1, японский энцефалит Денге. Вот, и там же, в этом же институте, в Ухане, да. Еще раз спрашиваю, почему это все говно? Вот так вот, скрываясь от таможни, каким образом? Я хотел бы получить официальные, официальные комментарии на отчет, почему это все идет там, да? Идиотам русским, идет там немцам, да, перед которыми все скрывается, да, они радуются, что они не заплатят налоги, да? И они рады, да? Им все это идет как бы там без вот другими там параграфами, как я показал, да? Так вот... Исследователи изучали там и биоагент, который вызывает сибирскую разву, язву, разработанный в России, да, все это изучалось именно в Ухане. Вот. И, конечно, учитывая китайскую секретность, трудно сказать, насколько вот какой ряд коронавирусов включен в программу биологического оружия. Но, ребят, это создано военными. Вот. А ваше дело просто ну, ничего не покупать, не гоняйтесь за дешевизной, да. Вот. И на самом деле, вот этот институт, еще раз подчеркну, название вам, институт вирусологии в Ухане, да. Это, скажем так, что данный вирусологический институт, он. Правда интересно, да, Я является единственным объектом в Китае, известным как по 4 для уровня 4 патогена. Иначе говоря, этот институт использует самые строгие стандарты безопасности для предотвращения распространения наиболее опасных экзотических изучаемых микробов, да. Но это один, скажем так, из сильнейших в мире институтов, расположенных, э, смешно говорить об этом, да, в 200 метрах от базара там. Вот, который разрабатывает самые смертоносные вирусы на Земле, включая вирус Эбола. Вот, если интересно, то. Та же Уханьская национальная лаборатория биобезопасности, простите, я опять же устал сегодня. Вот. вы можете узнать такую вещь, что э, кто-то там таился рыбкой, да, но вот Уханьская национальная лаборатория биобезопасности, она занималась исследованием вирусов ге геморрагической лихорадки Эбола, НИПа и Боло, Крым-Конго. Вот и забавно, что да, вот этот вот Ухань, откуда все идет, он находится в ведении Китайской академии наук но хотя большинство лабораторий, вот сверхсекретных, связанных с китайским оборонным ведомством. А, можно сказать, что, между прочим, Китай присоединился к конвенции по к, о биологическом оружии, о прекращении его разработок, еще в 1985 году, да? а вот в 1993 построил второй объект. Уханьский институт биологических продуктов, да? вот. там это один из восьми исследовательских объектов по разработке биологического оружия, вот. но вот сейчас, вероятно, там и пытаются срочно разработать вакцину против всего, она расходится по всему миру, вот. но, скажем так, что доклады Госдепа. Страшное слово, правда, говорится, цитата, я просто приведу ее, что «Соединенные Штаты обеспокоены соблюдением требований в отношении исследований и разработок токсинов и военных медицинских учреждений из Китая из-за потенциальной возможности их двойного исподозначения и их потенциальной биологической угрозы». Вот, собственно, такие дела. Сами, сами, сами решайте. Сами решайте. еще раз, сходите к врачам. Сходите, посоветуйтесь. Не к тем, которые вам рассказывают что-то в интернете такое, да, такое, да, вот, пиарится на этой теме больной. Сходите к врачам, по посмотрите, как можно поддержать свой э, иммунодефицит в этой ситуации. Избегайте больших э, скоплений народа. Э, отходите от тех людей, которые кашляют, чихают и так далее. Но я вам это говорю как не профессионал. Пожалуйста, посоветуйтесь с профессионалами. Как такую вещь тем, кто поставляет давно уже поставляет в Европу поддельные китайские сигареты. Вы знаете, курение здесь дорого, да? пачка стоит 7 евро. Так вот, когда вы, мы говорим сегодня о биологической опасности, когда вы поставляете сигареты, изначально зараженные некоторыми веществами. Я промолчу сейчас, о чем идет речь. Да? Не думайте, что это будет продолжаться вечно. Не думайте, что эта информация неизвестна. Эта информация копится и так далее. Огромное количество из-за дурости германских властей, установивших высокие цены. Да? Идет огромный поток контрабанды из Китая в том числе, да, эти сигареты, мне интересно, я об этом отдельно еще поговорю, насколько в этих сигаретах содержится большое большее количество биологически активных веществ. А Мы, да, мы покупаем их, потому что они более дешевые, если обычная пачка стоит 7 евро, то такая пачка стоит из, скажем, Китая 2 евро, Подделанная под подкамел из э, беларуси она может стоить тоже 2 евро там немножко дороже вот э, люди которые ведут биологическую войну такую да причем вот опять она, она как бы да она невидимая вся да вот все это открывается да все это идет я просто оглашаю эту информацию еще раз повторю что те кто засылают все эти товары те, кто засылают там эти сигареты отравленные, они не останутся безнаказанными. Это все учитывается, и я вам это гарантирую. И опять же, мне кажется, что просто нужно совесть иметь. Вы же убиваете людей. Ну вот, это не объявленная война, но речь идет об убийстве. И я не помню, чтобы Европа слала как бы там, да, в Китае там какие-то зараженные вещи, вот, э, скрывая там, да, там, уже что-то такое. Не помню, чтобы Европа там и Германия уж тем более, да, я прекрасно помню, как в Германии, когда в тяжелые 90-е годы там, да, в России был кризис и был голод, как журналы опубликовали объявление о том, что э, в России люди голодают, сколько кораблей стояло на Неве. Сколько кораблей стояла невеста с немецкой гуманитарной помощи, что с ней потом оказалось. Она потом оказалась в кооперативных ларьках, да. И бедные, вот я их кормил сам, этих детей. Шоколадками и всем прочим. Я покупал эту германскую гуманитарную помощь, которая должна была быть бесплатной. Потому что моя мать, Завуч, не могла без взятки получить вот все это, то, что посылала вам Германия бесплатно, да. Потому что это шло все в кооперативные ларьки. Вот. И я сам покупал... Вот это, то, что немцам прислали, эту помощь, да, была ненависть, потому что в итоге головные, они говорили, думают, что немцы вот это продают, все за такие цены там в этих ларьках, да. Вот. Вот понимаете, сколько лжи накопилось. Вот. И хочу сказать, что однажды за каждую ложь вот будет ответ, и будет высший суд. А может быть и не высший, может быть немножко низшего уровня, да. Но, когда вы толкаете как бы там, да, Распространяете, мне интересно, как щелкают юаню у вас в карманах, да, когда вы распространяете версию о том, что оказывается, вот все эти э, вещи, новый коронавирус, который действительно может унести десятки миллионов людей, если им об этом честно не расскажут, да, если доктора не включатся в это обсуждение, не интернетные доктора, нормальные, которые задумываются там, да, не о своем пиаре, а просто о жизни, так вот, это может унести десятки миллионов жизней. И насколько же у вас хватает совести там, да, говорить, что вот все это да, мы услышали версию FBI, ФБР, да, кто это все создавал, как это создавалось, но, тем не менее, действительно в Ухане одна из самых больших лабораторий. Вот, я не могу знаете, обмерить ее с метрами там, да, и рассказать, что это все так. да. Я могу сказать только одно, что я получаю эти товары именно оттуда, именно биологически активные, именно сюда. Именно под другой маркой. Я, я, я, я считаю это агрессией против государства, да, и агрессией против меня, поэтому я во всем этом вам рассказываю. Так вот, новая версия, да, известная вам газета ⁇ Завтра ⁇ вот, или кому-то известная. Вот, там много-много-много, да, там служба безопасности, день, там и все прочее. Вот, там... Все тесно переплетено, да, с какими-то силами КГБ и все так далее. Там, с... Это отдельный разговор, мы еще об этом поговорим, да. То есть она, вот, она, оказывается, рассказывает такую версию, я курю хорошую немецкую сигарету, неподдельную. Вот, и она гораздо меньше опасна тех рисков, которые есть у вас. Дело в том, что вы дышите воздухом, да, и когда моя мать приходит на обследование легких, ее спрашивают, сколько лет вы курили. И она говорит, я не сколько лет не курила. Ей не верят. Так вот, когда речь идет, да, вот об этих всех картинках, которые вы так клеите, что они так вредны, да, конечно, все вредно. Каким воздухом вы дышите? Вот. Это, это каждый некурящий младенец получает долю от этих всех мусорных, да, отходов. От всего, от мусорки, радиоактива, всего прочего. Так засрать все. Вот. Но я продолжу, да, как бы нужно иметь совести. Или, мне интересно, сколько стоит совесть в юанях, чтобы оглашать такие данные, что вот этот э, ужасный коронавирус э, создал э, Билл Гейтс, да, э, э, Билл Гейтс, он вообще как бы так ненавидим, он вообще ненавидим такими русскими патриотами, российскими патриотами, патриотами всего прочего, и вообще, да, вот, и ось он создал такую херовую, такую жутко не работающую, создайте ось лучше. Блять, я первый буду, кто будет ей первый пользоваться, да? Вот. Так вот, оказывается, этот коронавирус создал Билл Гейтс вместе со своей женой и так далее, и так далее, и так далее. Вот, Я сейчас вам просто, просто тупо зачитаю эти данные, которые появляются, мне интересно, сколько это стоит в юанях, да? И опять же, заметим такую вещь, что ворованные сейчас, ворованные миллиарды, триллионы, их, конечно, лучше поворот на восток, их лучше держать в юанях. Потому что э, Запад, он в конце концов, я рассчитываю, что он вы, вы, выдаст эти триллионы, уворованные российского народа, да. Вот. А Китай дело тонкое восток, да, так что там держать все легче. Вот давайте послушаем одну версию. Насчет того, что это, оказывается, э, создал все билл Гейтс. Вот. И еще раз отмечу: нам с вами, мы простые люди, нам не так это важно. Нам важно просто знать, что прекратить эти покупки да, сходить посоветоваться к врачам. Я сказал только в одном, иммуномодуляторы, пожалуйста, ребята, да, не будьте там, где много на концерте людей, там, да, где чихи, все, все это прочее. Это реально опасная вещь. Ее создавали военные, а эти, извините, твари, да, в принципе, военные созданы защищать Родину. Это все так изменилось уже, да, с тех пор еще, когда дворяне были в России, которые должны были защищать государство, потом они это все изменилось, да, они уже не должны были защищать государство, потом были военные в Советском Союзе, которые не защитили Советский Союз, да, так вот нынешние военные, я считаю, что у них отсутствие чести, да, и вот, и уменьшение э -э -э поголовья, да, двуного скота, за которое нас держат, держат. Вот. Это стало уже просто как бы нормой. Так вот, я вам сейчас просто немножко зачитаю и прокомментирую то, что пишут о гейт Гейте, такое издание, как «Завтра». Его подкармливают спецслужбы. Слушаем внимательно. Распространяющийся в настоящее время в Китае коронавирус имеет неестественное происхождение. Разработку подобного вируса финансировал фонд Билла и Мелинды Гейтс. Пишет публицист Эрнст Флешман для портала Anonymous News. Вот, э, это такая характерная традиция, что вы покупаете неких публицистов на Западе, да, не очень известных, потом на них ссылаетесь, и на ссылаетесь на весь Запад. Ну и так дальше. В октябре 2019 года университет Джона Хопкинса прогнозировал гибель 65 миллионов человек от этого вируса. Итак... Своего рода учения под названием «События 201 поставили участников центра неконтролируемых вспышки нового вируса, которая распространилась, стремительно словно пожар в Амазонии и вызвало хаос во всем мире. Но заметим, что и так все это фрилансировал Билл Гейтс. Я могу прокомментировать это только кратко так, что... Билл Гейтс, конечно, который ненавиден вам, потому что он хотел бы глобального мира, открытого неба. Потому что он создал э, систему Windows, которую вы в те любите называть мелко мягкой и так далее. Но почему-то на ней сидите все, да? Даже если сборки делаете, паразитируете. Вот. Э, он вам очень сильно ненавиден. Довольно забавно, что вы его обвиняете в этой ситуации. В том, что это он сделал. Просто по одной простой причине. Потому что 27 января 2020 года никто иной, внимание, как Билл Гейтс вместе со своей женой. Который, по вашему мнению, по мнению ваших спецслужб, которые вы навязываете да, всем, якобы заразил Китай. Так вот он пожертвовал 10 миллионов на борьбу с коронавирусом. Информацию вы можете найти, просто ее поискав или поверив мне, довольно забавная вещь, вот Америка под эгидой гилобийца. она все это делает, потом якобы, да, сделав это, якобы сделав, выделяет 10 миллионов долларов, всего доброго, друзья, берегите себя.